Славик. Сегодня я без Борислава сам. И наконец-то меня слышно, как я понял. Это, наверное, праздник того, что я сейчас снимаю на компьютере другом. Ну, вы, наверное, это заметили, того, что вы меня слышите. Тогда вы только Борислава слышали. Заходите на сервер, поиграем хочется у мной снимать. Э, я не знаю, насчет скоро я смогу нормально с кем-то снимать. А, Смотрите, я кайтовых повыкидывала прикорни туда. Ладно. О чем я? А, да. Заходите на сервер, вы можете встретить меня, Борислава, Лекса, Балда. Они тут тоже играют. Да, только уже давно давненько не заходили. Ну, ничего, они тут играют. Возможно, я вам... Э, Потом подарю одного из своих покемонов. Ну, что дальше говорить-то? Да я не знаю. Кстати, я наконец-то споймал Фиро. Ну, вообще, Фиро эволюционировал. Ну, ничего. Я сейчас не так уже много покемонов. Сейчас я вам покажу. А, сейчас дайте я вам покажу прикол попасть тут пишите плюс сейчас смотрим кто хочет так Драгоникон. Я их поздравил. Они на записи. Ну, эта серия будет пока что не такая уже длинная. Следующая серия, я обещаю, будет больше. Ну, это тоже теперь, чтобы вы познакомились со мной. С сервером. С моим голосом. Ну, да, только тут обменники убрали. Так что это эпик. Так что не, не огорчайтесь, но и правда. Ну, ну, я понял, почему они захотели убрать того, что... У, ну, постоянно им э, говорили, ой, меня украли того-то, или я неправильно поменял с того, что он забрал моего покемона и всякая такая гадость. Поэтому админы решили только когда вы разговариваете по скайпу и чтобы вы вдвоем попросили, чтобы точно, будете вы меняться или нет. То есть, если один попросит, второй нет, и, а, ну тоже же попросит только с другим игроком, то понятное дело уже не поменяются. Ладно, всем спасибо до... за просмотр. Если вы тут впервые, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.